Всем добрый день! Я вообще редко снимаю по предсказаниям отдельно видео, потому что обычно люди, которые смотрят мои темы, предсказания да, на весь год. Предсказания политические и прочие-прочие, вообще исторические, касаемо стран, народов. Они сами пишут, вот у вас это сбылось, то вы говорили то. Я иногда к концу года прошу людей посмотреть, Весь прогноз за этот год и написать, что сбылось. Как правило, пишут, что все сбылось, потому что я еще не помню на свой век, чтобы я ошибалась. Даже моменты, когда люди думают, что это абсурдные предсказания, да, они не могут просто по, по, определен, по определению, то есть они не сбудутся, это нереально, они сбываются. Итак, то, что год начался шумный, то, что много умрут молодых знаменитостей до 40 лет и прочее-прочее, уже сбывается полный ход. Казахстан. Я помню, когда я про Казахстан сняла ролик, вообще после событий в Караганде, я призвала людей, Начать по-человечески вести диалог. Я призвала людей не обострять эту ситуацию, не сваливать все на армян. Я сказала, что это все сделаны специальные провокации, как рейдерский захват имущества армян. Ну, точно так же, как имущество сначала немцев, потом русских, да. Меня обвинили, черти в чем, написали всякую гадость, там, проклятие. Даже начали из Казахстана женщины без стыда и совести снимать ролики, каких-то обвиняя меня, как будто там чей-то муж должен был вернуться через меня, хотя я вообще не занимаюсь такой херней. я никогда никаких мужиков не возвращаю. Они решили меня, мне так отомстить, потому что видно, что это женщины именно из Казахстана, ну, понятное дело. То есть они решили мне отомстить вот таким враньем, делать мне гадость, чтобы вот им стало легче, почему ты вот такое сняла. Представляете? И они думали, что тем самым они мне сделают зло. Они себе сделали это зло, на самом деле. А я всего лишь предсказываю, дорогие друзья, это не я так хочу, не я хочу, чтобы так было. Я вижу, что будет, и говорю вам, при чем здесь я, не могу понять. Когда начались разногласия между Пашиняном э, и Назарбаевым, Назарбаев очень низко отомстил. Он натравил против армян местное население, но ну, не только местное. озлоблен население, которое из-за экономических этих трудностей, ну народ на самом деле, народ, который устал. Но не все же среди народа умные люди, да? Дураков тоже очень много везде, которых можно очень легко собрать и сказать, давайте сделаем все, чтобы армяне отсюда убрались, и все, что их имущество найдете себе, возьмете. Мне написали там очень много русских женщин, которые сказали, начался призыв возвращения на родину, обещают им дома отдать и так далее, чьи дома они обещают, наши. Вот то, что я сказала, оно начало сбываться друг за другом. А потом я сказала, что в Казахстане придут к власти националисты, и что в Казахстане начнется второй ИГИЛ. И мусоватизм, который был в советское время, давился огнем и мечом, он снова поднимет голову. Мне тогда тоже сказали, вот я привзято отношусь к кому-то. Если помните, многие мне ответы снимали, мол, не верим. Вообще очень часто любят они снимать ответы. Мне так хочется потом к концу года, когда, когда все это сбывается, да, сказать, а сейчас вот свои ответы себе на лоб просто напишите и ходите со своими ответами мне. Потому что вы смешны, потому что я тот человек, который уже не первый год просто полностью говорит всю судьбу мира, и она сбывается. Что вы, вы считаете, что обязательно я должна по каким-то шоу шастать, чтобы... Это было признание. Зачем мне это надо? И никогда себя не опозорю этими дешевыми шоу. И мы, мне это не нужно. Многие люди, которые по молодости постепенно, постепенно набирали вот это вот признание, потом стали очень известны всему миру, да, они ни, ни по каким шоу не ходили. Просто когда их предсказания один за другим начали сбываться, люди просто задумались, что это непростой человек. И... Даже если не ходит по всяким битвам, это еще не значит, что, что там какие-то профессионалы сидят в этих битванутых. Так вот, я тогда сказала, дорогие друзья, есть два аспекта. Во-первых, мусоватизм там всегда присутствовал, просто в таких мелких да, проявлениях. И там вообще христианское население постоянно гнали. Честно говоря, я не знаю, чего они опять туда пошли, а вообще пошли в советское время. Были отправлены население армяне э, из советского пространства, русские, немцы. Э, немцы вообще туда были высланы, сосланы, да, вместе с чеченцами и ингушами. Они там обосновались, немцы вообще создали очень хорошее, мощное сельское хозяйство. Но есть такая особенность, когда гонит один народ, страдает одна отрасль. Гонит второй народ, страдает вторая отрасль и так далее. Немцев прогнали, э, думали, что вот во всем немцы виноваты, вся, вот они, э, вся вина на них, то есть, вот если немцев не будет, у нас все будет хорошо. Немцы уехали. И вот захватили, сразу же забрали себе, к рукам прибрали эти все богатые хозяйства. Но вести не смогли, потому что нужен опыт. Все развалилось, черты матери, сельское хозяйство закончилось. Теперь, значит, русских гоним в 90-е годы, гоним на улицах, бьем по морде, людям там угрожаем, чтобы они просто там бросили, убежали. Так и случилось. Убежали русские, русские что там поднимали? Культуру, образование. Оно пострадало. Теперь, э, по рассказам людей из Казахстана, можно пойти там, хороший магарич сделать, деньги сунуть ректору и получить диплом врача. Потом иди работай с этим дипломом. Красота. Пострадало образование. Вот те профессора, вот этот, знаете, костяк профессор, который был Советского Союза еще, выгнали людей, все. То есть они, может быть, и остались старики, молодые все ушли. Значит, некому продолжать эту линию. Как говорят, русские варвары вырывались из кишлаки, аулы и приводили с собой театры и э, библиотеки. Вот то же самое случилось. Русских варваров выгнали. Театры, библиотеки закрыли. Красота. Афганистан номер два. Следующий момент. Вот сельское хозяйство отобрали. Очень хорошо. Культуру развалили к чертовой матери. Как там Чукча сказал. Замерз нахрен. Все. Забрали, культура нам не нужна, мы и так культурные все. Мы за культуру любого знать, что сделаем. Вот такие культурные мы. Следующий момент. Армяне. Армян надо убрать с Казахстана. Почему? Потому что они богатые. Вот так их убирали из Баку, так убирали из Сумхаита. Все отбирали, отбирали, отбирали, так их и убили в Османской империи. Потому что это были... Богатые люди, когда беднота смотрит, что у тебя ресторан, у тебя машина, он не думает о том, что у тебя интеллект есть, у тебя есть трудоспособность, ты заработала. Нет, отдай мне, отдай сюда, отдай, убирайся с моей страны, и уходите, армяне пошли вон отсюда, зачем вы пришли и так далее. Все. Армяне будут уходить. А если они останутся, ну, я не знаю, это будет неразумно с их страны. Это не призыв какой-нибудь, это предостережение, это совет добрый. Уходите пока ваши дети живы. И тут же начали подогревать со всех сторон. вот Блогеры из Азербайджана начали, армяне, угоните армян, они вот такие-сякие, ура. Такое счастье было вообще. А я говорила, вы знаете, вы, вы, вы разогревая вот этот национализм, вы не понимаете, что она обрушится на голову всех. Потому что если вы видели, они зашли в азербайджанское кафе, тоже громили. они а все равно. Есть кафе, есть ресторан, ты мишень. На тебе не написано, ты армянин, азербайджанец, курд или кто ты. Ты богатый, значит ты мишень. Вы не понимаете, что вы разогревая вот эти вот э, какие-то, знаете, аппетиты таких вот подобных личностей, вы на свою голову разогреваете. Все радостно обладировали, ура, армяне, пускай убираются, пусть уходят. Они не люди, их ноль. Мы будем вас мочить, убивать и вот прям откровенно уже везде. А почему мы не люди? А потому что, скажем так, весь Казахстан, да, вот вся экономика Казахстана, можно сказать, в руках именно и армян, и немцев было. Уходите, уходите, вы нам не нужны, убирайтесь отсюда, оставьте все, что вы сделали, оставьте, оставьте нам и идите отсюда, вы нехорошие. Все, они уйдут, рухнет экономика. Вы знаете, отобрать у кого-то ресторан, это, конечно, очень хорошо, но работать надо. Знать надо эту технику вообще, знать надо вообще, как, как это все вести. Это же не просто один раз отобрали, наелись и все, и красота. Вы не понимаете, вы гоните оттуда народы древние, народы сильные, с потенциалом, которые вам приносят только пользу. Почему из Америки, из Калифорнии, например, армяне не гонят? Почему им дают э, возможность развиваться? Потому что Калифорнию они, они просто подняли. Глендл вообще армянский город, Лос-Анджелес в шутку называют лос армению говорят там половина армяне. Почему их не гонят оттуда, не говорят, идите идите отсюда, уходите, дайте свои рестораны, казино давайте пошли вон отсюда, все-все-все. Да потому что они понимают, что это люди, которые работают, платят налоги, развивают экономику, они же не идиоты. Когда царь Эреклой II забрал из местности, они... Прогнал, забрал армян и поселил в, в Тбилиси. И окрестностях Тбилиси. Это все анийские армяне. Почему он это сделал? Армяне были мастеровые в основном, ремесленники. Они тот слой населения, который платит налог. А это вот Тбилиси, окраинные вот эти вот территории принадлежали царю. Ему налоги нужны были. Ему нужны были мастеровые люди, работающие, которые будут обогащать, поднимать экономику его региона, чтобы он богато жил. И даже католикос армян написал письмо, мол, не христианскому царю обижать, христианское население не воздействовало, он не вернул их. Они до сих пор там живут, их потомки, естественно. И подняли Тбилиси, разве нет? Почему Рекли так сделал? Вроде он был, знаете, он даже был родственником армянских царей, как всегда грузинские цари были родственники, они всегда женились между собой, и армянские княжны выходили за грузинских князей, одна вот шушана грузинская чего стоит, который святую объявили. Она же была дочерью Вартана Мамиконяна. То есть они между собой роднились, и как он мог вот так родных взять, вот так обидеть? А ради денег ему нужны были деньги, ему нужны были рабочие населения. Он понимал, что это очень полезный народ. А вы говорите, пошли вон отсюда, все беды от вас. Вот сейчас армяне уйдут, и Казахстан будет процветать сразу же. Дорогие друзья, вы натворили такое, что уму непостижимо. И я вам говорила, каждый раз, когда замахиваются на армян, страны империи разваливаются. Я вам приводила множество примеров. Вавилон начал воевать с армянами, устраивал резню, Вавилон не стал. А Сирия так делала, Ассирии нету. Османская империя так сделала, развалилась Османская империя. Российской империи, когда Николай II запретил армянам э, значит, открывать свои школы, закрыл армянские церкви. Через 5-6 лет его семью расстреляли, все. он отрекся от престола, развалилось все. А теперь вы замахнулись на армян. За, за что, зачем, что они вам делали, эти люди? Драка. Даже если бы там был армянин, действительно, реально. Разве из одного человека надо все население вот так оскорблять, унижать и призывать резать? Я же вам сказала, привела пример, что здесь, в России, тоже такие преступления совершаются разными национальностями. Никогда народ не вышел, не сказал, все, депортируйте всех, потому что разумные люди, ублюдки везде есть из-за одной твари, неужели мы будем вообще всех вот так вот браковать и унижать? Вы помните, даже одна мадам с Казахстана написала заявление на меня в прокуратуру за то, чтобы меня вообще мой канал слили, меня запретили на территории Казахстана. Ой, я сейчас волосы прямо буду вырывать клочками. Как же меня запретили-то на территории Казахстана? Как мне теперь жить? Не смешно? И что сделали прокуратура? Наверное, посмеялись там, у виска покрутили и пошли дальше. Мне хочется прямо сказать, она еще с такой гордостью мне написала, даже если вы удалите эти ролики, они есть в записи. Да, Господи! Сейчас побежала удалять ролики из-за тебя. Сейчас прямо упала в обморок от страха. Да иди хоть папе Римскому пиши. И что? Что они тебе ответили-то? Они, наверное, посмотрят и сказали, дура, что ли, Господи, что ей надо? А потому что при чем здесь призывы, при чем здесь оскорбления? Какие оскорбления? Я всего лишь предостерегла. Моя роль, моя миссия в этой жизни – говорить, что будет, и дать людям совет, как поступить при этой ситуации. И я сказала, люди, надо вам уходить. Там начинается исламское движение, очень радикальное. Сирия вам покажется детским садом. Сейчас местное население, сами казахи, будут оттуда уезжать. И они уже уезжают, они уже думают, как себя вести. Я сказала то, что увидела, и то, что уже идет. Не надо обвинять людей в каких-то там нелепых преступлениях, когда человек всего лишь пытается вас привести в нормальную человеческую состоянию. Значит, вы призываете, громить армян, это нормально, тут ничего плохого нет. А если армяне говорят, вы не имеете права говорить на нашу нацию такие вещи, армяне нехорошие, надо их там прокуратуру написать. Но не цинизм, это цинизм полнейший вообще. Мне жалко казахский народ. Разве я сказала, что я радуюсь, и это хорошо? Я сказала, дорогие друзья, не ведитесь на эти провокации, я много где писала. Не надо говорить гадости про армян, армяне тут ни при чем. Это политика. И в скором времени вы убедитесь в том, что вашу страну начнут разваливать изнутри. Это страшно. Назарбаев более-менее был пророссийский, его убрали. Сейчас просто на улицах уже ходят и просто с открытым призывом резать русских. Вот тебе и на. И это не я говорю, откройте, любой казахстанский блогер об этом снимает. О чем это говорит? Это говорит опять движение исламистов там. Не смогли с Сирии, не смогли с Афганистана, не смогли там, не смогли тут, не смогли Северный Кавказ, не смогли Дагестан, не смогли Чечню. Теперь перешли туда. Там сложнее будет с ними бороться. Потому что там именно исконный колыбель вот этого движения. Ну, откройте борьбу с муссаватистами и в Баку, и в Казахстане в советское время. Все время армиями просто давили их. Настолько это. А там их земля, их почва. Сейчас кто имеет право своей армией зайти в Казахстан? Никто. Тогда был Советский Союз, тогда могли на свою территорию зайти хоть куда. А сейчас никто не вправе чужую страну влезть. А значит это прекрасная почва для того, чтобы развивалось там то, что кровью просто окрасит вашу страну. Мне очень жаль вам это говорить. Я не ни капли этому не рада, как можно радоваться такой трагедии людей. Но я вам говорила и повторяюсь, Казахстан будут разваливать и разделять на части. Потому что там есть очень много различных народностей. Каждому из них будут обещать автономию. Каждому из них будут обещать отдельную страну. И, к сожалению, дорогие друзья, виноваты в этом вы сами. Потому что вы велись на все провокации, вы радостно бегали у кого-то что-то отбирать. Вот и все. Удачи вам. И следите за другими моими предсказаниями, Причем лить на меня помои, что я такая сикая, вот так вот э, людей там не знаю, что обманываю. Посмотрите, пожалуйста, сбывается всегда и все до последней точки. И сбывается сейчас. Удачи вам. Если начнется грязь под роликами. Я закрою комментарий, потому что я не считаю, что вы имеете право что-то на меня тявкать. занимать своей страной, своей жизнью. А я занимаюсь тем, что я умею, я предсказываю. Всего хорошего.